Батюшка, батюшка, скорее! Дед Игнат помирать собрался. Там, в уголке. Здесь, что ли? Садись, пиши. Чего писать? Завещание? Так тебе и завещать нечего. Письма сыновьям. Да ты в своем уме, Игнатий. Ну, как они дойдут письма? Почта с самой революции не работает. А ты все одно пиши в город с кем-нибудь отправь. А там уж как Бог даст. О, Господи. Ну, чего писать? Варлянку. На один патрон. Выиграешь. Еще 25 золотых плачу. Деньги. Егорка! Да, Фабос, живо. Хромова найдешь, скажи, чтобы 25 золотых выдал. И сюда. нога пусть твой будет сколько бог троицу любит Продолжение А я покупаю. Хорошая. Я спёр Как это спёр? Давай-давай отсюда. Иди давай. же яблоко. Да ладно. Рога. Кто забыл купить а рога? А Прошу смотри. покупать а вот а а оленья рога. Чистое серебро. Чистое серебро. Чистое серебро. Яблоко. Яблоко. Свеженький. Спиленький. Яблоко. Вот Ой, лёдый. Пшта ое Щенок, Понял? Ну? Ты не связывайся. Брат у меня дурной, прибьет он тебя. <реком> да. Держи! Живи! а Эта ночь она будет моей. Да брось, не а, ты просто мидка, братак, неё не наша. Даже спит с ней рядом. А, да. а я сказал, моей будет. И точка. Чего тебе? Понимаешь? Надоело мне здесь. Где здесь? Да, здесь. Иди к красным. Да ты что? Там братишка мой воюет. Там братишка мой воюет. Средний. Зад со мной всыпет. Так, так, белым. Даю белую братишка старший. А сам ты что? А что? А... а я еще погулять хочу. Тебе как свадьба? Меня? Медя? А тебя? Нюра, ты давно ты в меня влюбленный. А да я ничего и тебе не влюблённый. Просто поспорили с ребятами, что вечером к тебе заберусь. Вот и забрался. Куда? Убью! Mm. Скотина! За ноги повешу! Убью! Уйди, говорил! Убери руки! 22 и 23-го на село Нечаево-Раздорное был совершен бандитский налет. Есть убитые и раненые. Зверское мародерство, грабеж. Чтоб мои бойцы этим занимались, не верю, хоть расстреляйте. За этим дело не станет. Как показали жители деревни, бандиты были одеты в Красноармейскую форму. Где ты взял этих жителей? Они сами пришли в штаб-армии просить о помощи. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не верю. Они платят плоти, кровь от крови народа. Я вел их в бой, и я видел, как они умирают за революцию. коньяка. Да, стой! Поносюк шаг вперед, Сердюк, шаг вперед, Ибрагимов шаг вперед, Свернов шаг вперед. Одним словом, так, всем, кто был вчера и позавчера в разъездах, шаг вперед. Ну, мужики, глядите. Хорошо, глядите. Нет, не признаем. Грех на людей класть. Не будем, командир. Со страху не разглядели. Кажись он. Может, и меня признаешь? Может, и признаю. Не греши, пана. <связь> Лошадей отбирали, скотину порубали, старуху мою ножайкой пороли, изверги. Да ты что мелешь, пень старый? Товарищ командир, арестуйте его. До выяснения обстоятельств, я требую, чтобы арестовали всех, кто был в разъездах. Да погоди ты, разберемся. Вот приказ. Погоди сейчас. Давай. Не подходи, дьявол, близко не подходи. Ты уж извини меня, пожалуйста, а? Не хотела я твою машину поломать. Я с детства к технике влечение испытывал. Алло, ну, отсюда! Примю. Как победить барона Врангеля? Его победить могут только сами трудящиеся Украины. И Пусть и каждая стоит. Так, милая Федора был, штаб вызывает. Слышишь, человек песни поет. О, из Ты что? Ч ⁇ Знаешь, рано на, на твой смотрю. Ну и что? Вспомнил, как мы с тобой под Белостоком двое суток в болоте просидели, когда из белой контрразведки сорвались. Ты что щеку, а сук ночью порвал. Ну? Баранки гну. Да неужели ты не понимаешь, что не могут мои ребята мародерствовать? Трудно, Афанасий. Не успокаиваются проклятые империалисты. Выполз из своего логова черный барон, на Донбасс рвется. Зашевелились недобитые Деникинсы. банды бесчинствуют, народ устал от голода и войн. В таких условиях любая дискредитации действий Красной Армии наносит огромный вред нашему делу и будет расцениваться как самая злобная контрреволюция, как преступление против народа, за которую расплата одна, расстрел... Кроме твоего полка в этом районе наших частей больше нет. Вот, Федор, я его знаю с декабря 17-го. Нет, не верю. Подойди ближе. Вот ведь какие дела, Булыга. Известие тебе. Батя твой помирает. Просит приехать. Перед смертью желает видеть. Правда, товарищи штаба армии возражает. Вот какое на нас подозрение пало. Наша революционная совесть перед народом чиста. Ну, это разберутся, чиста или нет. В общем, комиссар за тебя поручился так что учти даю тебе два дня понял понял седлай коня и домой если через два дня не вернешься буду считать тебя врагом революции выдать ему коня и оружие если Да, на тебе нет, прости, Господи. Я помираю, вас исыскать не могу. Прости, батька. А Федор где? У красных он? Да без тебя знаю, что у красных почему не едет. Приедет. Давно мечтаю с ним встретиться. Ох, Антихрист, ты у меня, Степка. Ну уж не хуже твоего Федьки. Тебе, до да, Федор, ой, как далеко. Святая он, душа. Петля. По этой душе плачет. Злодюга ты, Стёпа. Митя! Погоди! Ну, чего тебе? Ты куда собрался? Домой. Отец умирает. Письмо с него получил. Я с тобой, Митя! Интересно. А зачем ты мне нужна? Приглянулся ты мне. А братец твой как же? Он же из тебя и с меня шкуру спустит. Ты за себя или за меня боишься? За тебя. Ну, и за себя, конечно. Отец помирает, а вы не навоюетесь. Ты прости меня. Не надоело вам друг дружку резать. Тут, батька, конец, один. Либо мы их. Либо они нас. Здравствуйте, а? грозилась синица моря поджечь. И как же вы у меня такие разные выросли. Ума не приложу. Ты тут, отец, не виноват. Он кровопийцей без тебя стал. Степка! Ты осторожнее поворачивай. Голь да. перекатная! Да вы умом тронулись, И Сергей. В дворе постоять не можешь? А ты что, кричишь на меня? Сам ко мне забрался. А теперь стыдится. Да ты что, меришь-то? Добрет да она, батя! А, явился, сукин кот. Щопка, Федька, выпарить его под лица. Да ладно, батька, потумай. Всей момент. Я поглядеть хочу. А ну-ка, иди сюда. Ты что? Федор, не тронь! Миска, подойди. И как девку привез. Да, батька. Ну ладно, женитесь. Бог вам, судья. Ну-ка, сыны, подойдите ближе. Перед смертью заклинаю вас. Помиритесь. Степка, ведька, слышите? Никак невозможно, отец. Помиритесь, то есть моя последняя воля. Батька. Но вот так. Ну-ка ты, Степану, выйди отсюда и как. Ты, Федор, останься. Мне тебе кое-что сказать нужно. Федор, слушай, что скажу. Никак про наследство толкует. Откуда она у него, а? За простой народ воюете. И его же грабите Разве это порядок? Это не наш, батьку. А кто же? Я узнаю. И богу, батька, узнаю. Как на духу тебе говорю. Ох, Ведя. А. Потому, говорю тебе, как душа у тебя, живая и добрая. Я умру, а вы останетесь. И ты забрать братьев в ответе, Федька. Одного жадность насквозь проела, у другого дурь в голове гуляет. Спаси их, Федька. Дед Петро, ты в Нечаево ходил после того, как там бандиты побывали? Ходил, сынку, ходил. Как же не ходить? А почему говорят, что это красные были? А у них звездочки на лобби. О, я раз, Я у тебя на картузе. За что люди на грешной земле мучаются? За что? А ты, старый черт, не знаешь. <laughs> Чтоб своих же братьев во Христе грабить. Ты чё не ешь-то? Тебе больше достанется. А то бей зачем, Федер? Повидать бы их, дед Петро. <laughs> а ты что, на них еще не насмотрелся? Ты нам лучше скажи, что тебе отец перед смертью нашептал. Ну, какой такой клад? Еще один спекся. Петь! Так что тебе, батька, перед смертью сказал? бог, ничего особенного. Бога-то не трогай, Бога-то не реваришь! Так что сказал-то? Отвяжись! Юра! Может, выйдешь, а? Куда? К ним. Хорош бос! Увел меня, теперь гонишь! Кто увел? Ты! Ты что меришь, ведьма? Ты что меришь? Сама увязалась пальцем и в Да не тылованный я! <сínt> <сínt> <сínt> Еще к дому сунешься! Сестру твою шлепну, понял! Юра! Если они к тебе полезут, крики! Слышишь? Да ты ее тронет-то! Юрка! Сама увязалась! Это правда! Скажи сама! Вот привязался-то. Отвечай. Эй, слушайте! Даю вам десять минут. Если сестру не выпустите, дом спалю. Может, батька золотую жилу нашел? А? а у тебя одно золото на уме. Нехорошо не по-братски. Интересно. А когда мы с отцом и матерью в поле надрывались, а ты нам зерно на посев в долг под проценты давал? Это по-братски было! А вы никак понять не могли. Не хотели, что тот, кто сильным хочет быть, и себе, и другим на горло наступать должен. Ну, это ты-то всю жизнь другим наступал. Эй, ты! Слышишь? Забирай свою сестру и проваливай! Сначала сестру выпусти, потом поговорим. Ступай. Нет. Ступай, тебе говорят. Не хочу. Дяденьки, родненькие, пожалейте. Не хочу я к брату. Замучил он меня. Таскает всюду за собой, ни на шаг не отпускает. Ко мне три раза сватались, так он всех женихов перестрелял. Он у тебя псих, что ли? Любит он меня очень. У нас вся родня погибла. Я же говорила тебе, что одна я у него осталась. За он и нас на тот свет отправит. Митька! Митька! Что же ты? Поговорили, хватит. Из этой голову подставлять не желаю. Жили три здоровых мужика за одну девку не заступится? Эх, Митька, Митька, да была бы у меня такая невеста, я бы за нее. Не могу я больше! Только попробуй, стрельнее. Только попробуй. Мы, сестрицу-то твою, раз настропили подвесить. Крутойте сволочи. Но доглел. Во! Во-во! Держи карман шире! Я тебе гадом буду. А, не на тех нарвался! а несчастный. Да у меня противник с Красной Армией, понял? Вот вечер его отряд подойдет, тогда посмотрим, кто кого поджаривать будет. А, а теперь баш на баш. Вы мне сестренку, а я вам вашего придурка. Фу. Ах ты дубина стей розовая. Но теперь хочешь не хочешь, а придется ей идти. Вы думаете теперь, он вас так просто отпустит? Я же знаю своего брата. Нюра, если ты нас выручишь, то мы тут все выкрутимся. Да погоди ты! Эй, ты слышишь? Сейчас твоя сестра выйдет. Отпускаешь Митьку. Пускай одновременно идут. И не балуй. Мы Нюрку на мушке держать будем. Значит, когда с Митькой встретитесь, шепни чтобы перед крыльцом не в дом шел, а влево. К сараю, где лошади стоят. Поняла. Федор, выручайте меня скорей! Отпускай Мичку! Митя. Эй, ты паразит! Топай домой. Пристрелю. Ты в дом не ходи. Федор сказал, что ты шел сарай, там лошади. Хватит бесстыжая! Сестренка, родная ты моя. Этих жильём не выпустят. Нюрка, Нюрка, что ты надела? Из-за тебя со своими ребятами стреляться приходится. А кто тебя просил ехать за мной? Кто? Mm. Все равно я тебя сбегу. А я как же? Ты мне сестра или змея подколодная? Рожу ваши бандитские осточертели! Мне другой жизни хочется. Другой! А для кого я добро по крохам собираю? Грабишь? Граблю. А для кого я граблю? Для тебя? Вот пограбим еще немного и уедем в чужие края и будем жить там тихо, честно. И выдам я тебя замуж. Вот а ты на этого придурка загляделась. Несёт. Тебя, день, мы чуть все на тот свет не приехали. Я виноват, что ли? Да ты что, дуря твоя голова. Нюрку жалко. Девка уж больно хорошая. А? Конечно, вам легко говорить. Не влюблялись ни разу. Ой, уморил. А что? Конечно, не влюблялись. Ну, что вы понимаете, в любви-то... У вас только одно. На уме революции, контрреволюции. Но у тебя что на уме у лопуха? Разве ты не слыхал? Его жениться приспичило. Смейтесь, смейтесь, дураки. Урожай какой ныне. Убирать надо быстрее. Гибнет хлеб. Пусть все гибнет к чертовой матери. Ничего не жалко. Все не погибнет. Что-нибудь да останется. Кому? Людям. О, на твоя. Неправдой добытая. Стоит, на пользу людям трудится. Я им покажу, как моим добром распоряжаться. Поехали за ним, Мить а то он там натворит делов. Хорошие. Хороша мука? О, хороша. хороша! Эх, хороша! Славно трудится мельчко, да. Славно. Кому ж деньги запомол а платим? Ж... Общественная! Чья чья? Общественная. Ах, общественная! Ух ты, ой, ой, Ванька, лопушка, прости! Ведь нам сказали общественная, ага. но мы и померили по недоумию! По недоумию, как воронья на чужое добро слетели! Ух, вы Моя эта мельница моя! И не будет она вашей, поняли? Вернулся кровопийца. Вот горько. Я тебе покажу, общество! Не надо, было. Думаете, если хозяина нету, так его добро грабить можно. А ну-ка громко скажи, чья мельница? Быстро! Иначе я твою жену в тобою сделаю. Твоя, твоя. По имени называй? Степана. Игнатича, Булыги! А ну как красные пролетарии, все хором повторяйте. Ну! Федор, не подходи, слышишь? Убьет он тебя. Ты можешь меня убить, стреляй. Все равно по-твоему не будет степа. Это моя мелица! Моя! Разве ради того новую светлую жизнь завоевывали? Скажи ему поперек, в раз застрелит. Разве ради того красные революционные бойцы на фронтах свои головы кладут? Обидно мне за вас, мужики. Уйди, Федор, не доводи до греха. До да Красной Армии рукой подать, а вы. Мы же к вам, с миром, с землей. Это моя мельница. Моя. Была твоя. Ты драться все с детства любил. я не умел и не любил. А теперь вот и я научился. Так что лучше не будем, Стёпа, не дети малые. Давай! и всем обществом! В этом сила ваша. Ну? Ну, Фень, испугался за тебя. Ты за себя бойся, парень. Вот что я тебе на прощание скажу. Как на прощание? Ты куда собрался? Да, мне завтра в полку надо быть, а я еще кое-что выяснить должен. Давай, давай! Тогда меня с собой бери. Куда с собой? Ну, в Красную армию. Да на что ты такой нужен? Какой такой? А вот такой. Сегодня анархист, завтра в великий подашься, а после вовсе бандитом заделаешься, как бычок до веревочки! Куда да ты, ладно! Туда и пошел! Разорался тут! Бычок до веревочки! Я тоже бедняк. И по классному сословию в красный подхожу, понял? Не возьмешь и не надо, сам доберусь. Как-нибудь без твоей помощи. Сам и добирайся. Moja Огонь. Отец Венемин. Это вы. А воды нет. Я просил их, а они жгут. Все горит. Булыгины, братья. Кто это сделал? Красная. Врешь, не может быть. Богом клянусь. Не может быть! Вот так-то видели. Сам видел. Что видел? Что? Говори, я тебе... Куда они уехали? К усадьбе. Давно? Нет. Витька за мной! Что батька сказал? Что он сказал, что вы, что он жалеет, что вас на свет народил, и тебя, и тебя. Через вас жизнь его прахом пошла. Ну, Степа, прощай. И дай Бог нам больше не встречаться. Решай. Едем. Видька, девку твою забрали. И брата тоже. Нет уж, милок. У меня красным тоже должок имеется. Схоронитесь, я пойду первым. Делах наших, Федор, мы потом разберемся. Курить охота страсть. Эх, мать честная, только бы Нюрку выручить. Ну выручишь ты свою Нюрку, о том что я ж тебе говорил в Красный пойду. Возьмешь? Это мы еще посмотрим. А нечего смотреть. Я сказал и точка. Ну что? Запертые сидят и нюркой брать с ее. Кто они? А в такой темноте черт разберет. Если там красное, значит, мне плохо Федьке, хорошо. Если белая, то наоборот. Скорее, братцы, светает уже. Вот поэтому сделаем так. Тихо проберемся к чулану. Дорогу я знаю. Часовой. Ну, часовой я беру на себя. Забираем твою нюрку. И текать, что есть духу. Понял? Ну что, прадрог? Да нет. А ну, невеста, быстро умываться. Наш командир не мытых баб не любит. Только у меня не брыкаться и не царапаться. А не то поутру тебя вместе с братцем вздёрнут. ты, дуралей. Как дальше жить ты собираешься, дурья, Пашка? А я решил красно податься. А -а -а. Вот так вот. Степа. Во-во. Там тебе покажут, почему фунт лиха и сотни гребешков. It's up to Асинка, могилка Тимона. Это и есть твой брат, Степан. Так точно, ваш высокий погородие. Отца приезжал хоронить. Да. Это хорошо. Что отца приезжал хоронить хорошо, за это можно отпустить. А вот что разведкой занимался. А за это, пожалуй, расстреляю. Как? Выйди, Степан. Выйди! Что ж ты про отцовское завещание... братцу своему единоутробному... ничего не хочешь сказать? М? Пожалуй, правильно делаешь. Братец у тебя сволочь изрядная. Да. Поработали здесь. На славу погуляли. Душу отвели. Даже иконы порубили. А зачем? Давно в армии, Красный? С декабря 17-го. Стамбул геуры нынче славит, а завтра, кованый пятой, как змея спящего, раздавит и прочь уйдут. И так оставит. Стамбул уснул перед бедой. Ты хоть грамоте обучен? Можем, Маусин. Господи великий, все рухнуло. Не сломаешь, не построишь. Эй, нет, голубчик. Чтобы ломать, нужно научиться строить. Наука должна быть. Культура, дарование, талант. Вот у тебя есть талант? У тебя талант есть? Да есть у нас все, ваше высокоблагородие. И талант, и дарование. Да и наукам обучимся. А я вот петь люблю. Спой нам, голубчик, пожалуйста. Нельзя так, Ваше высокоблагородие. Человек поет, когда душа хочет. Вот видишь, чтобы запеть, любовь должна переполнять душу и сердце. А где она, любовь? Шашками друг друга полосуем. Это мы-то, русские люди. А в Священном Писании сказано, возлюби врази своя и благослови проклинающих тебя. За что же мне любить себя, ваше высокоблагородие? За то, что ты деревни сжигаешь, баб невинных насилуешь и вешаешь? За то, что я семи лет батрачил? Или за то, что отец мой всю жизнь на гор бнул и помер в нищете? За то, что деда моего на конюшне насмерть запороли? За что же мне любить тебя, гада сытого? Ответь! Вот так и надо поступать, голубчик. Все, что на душе лежит, надо высказать перед смертью. Степан! Степан! Сдай оружие. Да вы что, ваш высокоблагородие? Отдай револьвер. Да, да как же! Мало того, что он тебя предал, он еще упрашивал меня, чтобы я про завещание отцовское узнал. И тебя же в расход пустил. Брешь! Вот теперь и поступай с ним так, как он этого заслуживает. Бери! Ну? сволочь. Стреляй! <смех> <смех> Что, Степанушка, если бы я приказал тебе расстрелять его, точно так бы пальнул в меня. А? Никогда я пошел в города. Ты предашь всех. Сволочь! Кто там за дверью? Убрать! Разрешите идти, господин полковник? Ступай, Степан. Только деньги оставь. идти. Набери. Ступай. Дозвольте вопрос, господин полковник. Да. Это наши люди по деревням балуют. Наши, Степанушка, наши. Не балуют, а выполняют особое задание. Здорово ты их, ай! Гнида. О, гнида. Ты сань! Ну и братики, а ты не ной. Убью! Молчишь, щенок! Стоять! Разорвал бы скотина тебя. Проваливайте отсюда, живо! Нюрка в подвале, лошади за домом, пока темно можно уйти. Проваливайте, говорю вам! Если полковника напоследок шлепнете, я буду только рад. И за меня заодно заплатите, слышишь? Врёшь ты все! Не Вы... верим мы тебе, не верим! Ваше дело! Я степа знал, что ты контра, но не думал, что ты станешь плоть ⁇ Если бы я степа в бою тебя убил, я бы шапку над тобой снял и похоронил по всем правилам, потому как ты для меня был бы за лучший человек, который за оружие под темноте взялся и дерется за старое по глупости. Но ты, все Гнида! Ну что слабо нас одолеть? Земля у вас под ногами горит, так вы вот что придумали! По деревням в красноармейской форме зверствовать! Избы палить! Крестьян вешать! Баб беспомощных расстреливать! Это особый отряд. Я про него не знал. Ты хотел знать, что отец перед смертью сказал? Так слушай. Он просил из тебя человека сделать. Да видно поздно, Степа. Что ж, прощайся. Проходи сюда. Ты пойдешь со мной. Витька, знаешь где подвал? Знаю. Доберешься до подвала, спрячься. Сиди тихо до команды. Хорошо. Федя, я им сейчас такое? Ну и семейка. Да. полковник ведел пленного провести. Ну, пошевеливайся! Иди. Что тебе нужно? Мне нужен ты. Я провезу тебя по всем деревням, которые ты спалил. Я покажу тебя всем вдовам и сиротам. Чтобы они знали, кто их настоящий враг. Чтобы каждый мог плюнуть тебе в лицо. А потом именем революционного трибунала тебя казнят. Ясно? Весьма оригинально. И как же ты собираешься это сделать? У меня все-таки 50 людей. Хватит! Будешь делать то, что я скажу. А не будешь пулю пущу в лоб без всяких декретов. Ясно? не нужно делать. Приказывает пустить Нюрку быстро и без фокусов. приказывай Ну. Иди, иди. Ты а! а! а! Бежим. Быстро ко мне! Что ты хочешь делать? К лошадям надо пробиваться, к лошадям! нюрк возьми, я прикрою! Я с тобой! Давай, ногу. ну! Давай ногу! Живо! Митька! Митька! О, Прекратить стрельбу! Сестричка, ты моя! Thank uh you. -huh. Хотел знать, что отец перед смертью сказал? Так слушай. Он просил из тебя человека сделать. Да видно поздно. Юг на восток Над степей широкой Над дальней дорогой Горячее новое Солнце встает Прости мне, отчизна Прости мне, как сыну Что пахаря ждет Не дождется земля в далекие детские годы босые она все дала, ничего не тая, В далекие детские годы босые, она все дала, ничего не тая. Когда полыхали закаты Багрова, И горе бродило по нашим дворам. Вся нежность твоя обращалась в суровость, Судьбу я с тобой разделил пополам. Далёкое прошлое Часто мне снится и память о нем, словно сабельный шрам. В бескрайних полях колосится пшеница на зло суховейный недобрым метра. В бескрайних полях колосится пшеница на зло суховейный недобрым ветра